всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка опять будет связано с карандашом подразделения uni фирмы mitsubishi pencil а именно тот же самый механизм куратога который представлен в предыдущих видео у трех типов карандашей Там, в зависимости от того какие возрастные группы используют его и какие отличительные особенности вот в том что механизм вращения грифеля на 360 градусов который проходит либо за 40 шагов если у вас угол поворота 9 градусов при каждом нажатии на бумагу и 18 градусов количество шагов уже 20 если берете вы другой карандаш а именно адванс более приспособлен для старших классов и студентов и инженерных работников в настоящее время перед вами тоже присутствует карандаш существует разновидности то есть это карандаш уни альфа гель связано с тем что если у вас достаточно долго вы пишете либо рисуете и если от этого болят пальчики то гелевая подушка которая находится между острием где вы пишете и центром карандаша находится гелевая подушка благодаря которой комфортно размещаются ваши пальчики на этом карандаше тем самым дольше можете писать и пальчики не будут болеть давайте посмотрим что из себя представляет коробочка, да кстати пришло все это в стандартном рыжем пакете увы помимо вот этой упаковки которая является стандартным для данного карандаша больше ничего не было, но единственное сам пакет он изнутри отклеен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 здесь три трипа это во-первых куратога, то есть вращение грифеля осуществляется дальше подушечка гелевая для того чтобы у вас пальчики хорошо чувствовали на этом карандаше и толщина грифеля 0,5 миллиметров так здесь все произведено в японии я сейчас как обычно проверю а, данный факт о том что соответствует ли штрих-код ну а вот здесь вот написано что модель япония Made Japan, здесь описание идет на японском, о том что из себя представляет данный вид карандаша, как осуществляется движение грифеля, оставляется в таком стандартном виде, здесь технологическое отверстие чтобы вешать на соответствующие вешалки в магазине То есть вот такой вот карандашик и давайте посмотрим что из себя представляет карандаш, для этого сейчас Вот такая он вот голографическая можно сказать стандартная бумажная вкладыш и вот что из себя представляет карандаш ну во первых он снаружи весь пластиковый но ну, есть здесь металлические вставки а вот внутри он металлический поэтому для старших классов студентов и тому подобное такой вот карандашик здесь пластиковый зацеп за одежду либо за какие-то части чтобы переносить ее стандартно написано унин альфа гель и продемонстрирован значок унин Куратога, о том что внутри вращающийся стержень вот эта гелевая подушка она легко нажимается как вы видите и чтобы удобнее было писать когда вы достаточно долго и продолжительно пишете ну, такой сам по себе по толщине толстенький по сравнению с другими карандашами. Где-то полтора раза он топше. но ну, и из-за вот этой гелевой подушки удобно писать. Внутри находится стандартный пластик, который тоже приобретается, и закладка непосредственно идет грифеля. Существует с такой же гелевой подушкой карандашик, у которого нету механизма куратоги, но зато он может грифель доставать путем встряхивания. такой же вариант есть. единственное отличие еще раз повторяю, то есть нету куратоги символа и нету, соответственно, механизма. но зато он встряхивается и давайте сейчас продемонстрируем способности данного карандаша, как мы обычно это делали, для всех этих типов карандашей. И посмотрим, как осуществляется письмо данным карандашом. И попутно еще сравним те же самые карандаши, которые присутствуют у вас сейчас справа сверху. Итак, приступаем. Я вам продемонстрировал новый карандаш, а именно Uni Alpha Gel, в котором заложен механизм Куратога. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Продемонстрировал вашему вниманию функциональность данного карандаша для всех желающих его приобрести. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно? Всем удачных покупок и распаковок. До следующего видео. И до свидания.